А какой сейчас год? Так вот, сегодня у нас вторая серия, мы будем доделывать наш верстак и постараемся эту вот шляпенцию шляпенцую вот этот стеллаж. Так, ну вот, больше света. Наверное, сейчас вечерком мы добавим еще больше света. Мы все-таки поставим два светильника, вот закладные. И посмотрим, насколько будет хорошо виды на съемках. Если не будут мерцать, то мы опять их выкинем. Так вот, речь сегодня пойдет про продолжение скелетного стеллажа. Мы сварили из труб. Кому-то понравилось, кто-то ужаснулся. Привыкайте, это не впервой. Разобрал я торцевую пилу, ее нужно интегрировать в верстак. И спасибо, что напомнили, чтобы не портить гладкость поверхности, нужно с этой стороны приварить уголки, через которые будет цепляться сама столешница. Поэтому сварочной работы придется возродить. Ре! Херня! Согласен. В общем, суть простая. У собой ставится торцовочная пила. Делается столешница, здесь находится ниша, на нишу крепится торцовочная пила, и путем подложения шайб, всяких там, не знаю, бумажных денег, мы поднимаем уровень, который будет э, выравнивать платформу с столешницей. И вот так это все красиво будет выглядеть в финале. Естественно, это будет не это. Сами знаете почему. Но мужикам отдельно спасибо, что смотрят, поддерживают, э, подсказывают, что не забыть про пылеудаление. И эта часть под столом там будут храниться то что на колесиках то есть строительный пылесос его можно спокойно просунуть за ящиками и подключить сюда пылеудаление бюджетно просто качественно почему так ну потому что ящики длиной 8 сантиметров но ну, вы сами понимаете что таких э, крутых длинных рельс у меня нет у меня по-моему, помню на 60 накуплено поэтому ящик будет максимум 6570 Зазор 10 см там будет, а туда можно же будет впихнуть профессиональную пулеудалятельную вентиляцию. Ну и конечно же был вопрос, Леха, а почему у тебя резетки ниже столешницы? Ответ вы узнаете в третьей серии. Ну а пока приварим уголочки. We are no gamers We are the gamers Don't play gamers We are no gamers Don't play, dance, play, dance play. Э, эффективность? В общем, было три варианта изначально. То есть, поначалу планировалось постелить фанеру, немножечко просверлить, сделать углубление, и насквозь болтом по железу прихватить. И сверху потом сделать, ну, знаете, типа, опилки с клеем. Думаю, что-то не то. Потом была идея просверлить насквозь, и отсюда подать саморезы большие такие. Ну и потом, думаю, нафиг-то запопариваться, когда можно просто нафигарить кучу уголков. У вас, в принципе, к этому пришел. Это быстрее, надежнее и без всяких танцев с бубнами и с э, дрелью. Ну и все. Без лишних слов. Отшкуриваем на минималках. То есть, зашкуриваем только швы и вот такие большие проблемы. Вот тут, например, чистенько. Так что везде шкурить не буду. И про защиту тоже не забываем. хорошо но привкус какой-то странный так это же ху... гладенько чистенько заспертовали себя заспертовали металл все все высохло где полчаса прошло теперь нужно будет все это покрыть каким-то защитным составом в идеале я ни разу не пробовал где-то не завалялась баночка лака по железу что это такое не знаю но мы это протестируем в общем кисточка валик либо пулик у меня есть пулик есть краска так. Так. Так. так. так. так. Так. что -нибудь видите? Алех у нас электрик. А свет так и не придумаешь, как изобрести. Ладно. Так, вот крестьянские запасы. Что они туда? Хамирает. Так, тут-то 2 килограмма всего. Так, тут у нас. Фетра крака Дел? Что это? Сибирская язва в банке или что это такое? Пустая. Вот это кажется. Так, да, вот, минус 5. Забираем. пух, тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик по краске мы давно уже на опыте, мы знаем, чем гуще краска, тем у нее лучше укрываемость. Чем она текучая, то есть ближе к воде, тем у нее плохая укрываемость. Но для чего нужна текучая? Для пуликов. Потому что густую они плюют, поэтому мы растворителем и вперед. Ну а на сколько раз придется покрасить, на один раз, на два, либо на три, и это зависит уже от качества краски. У меня хорошая, на весь я испытал. Всю скелетную конструкцию предстоит покрасить вот в такой черный цвет. Вот это черный, это нет, это черный, это нет, это тоже черный. Если красить все это кисточкой, то времени уйдет дофига. А так мы сейчас с пуликом буквально... А, приуныл от краски. Так вот, закончили мы красить. Эпичная вставочка. Красота, согласитесь Шикарный черный такой вид Под стиль лофт, под стеночки, под светильнички. У нас здесь соблюдается единый стиль Ну то есть красиво и быстро Не то, что какой-то там Лехов фасад три года не может сделать Учись Закончили, окрасили Заодно остались немножечко маленькие Оплески, капельки красок Закончили щитки, тоже на всякий случай Ну что под вот один стиль Закончили столешницу и в дальнейшем пойдут у нас ящики и сама столешница но ну и не забыть про второй этаж еще второй этаж там для полок для труб для обрезков но это будет не скоро что касаемо температуры сегодня у нас 7 с половиной 8 градусов улыбающийся мальчик этого последняя улыбка в этом году походу, потому что обогреватель завтра мы уже отключим зачем я включал прогреть помещение чтобы краска схватилась потому что краски лаки у нас только в плюсовой температуре замерзают и мы уточнили в общем в собрании, в общем для инструмента хорошо либо холод-холод, либо тепло-тепло. То есть из теплого помещения в теплое, из холодного работа в холодный. Либо нужно прогревать. А это износ инструмента. Оно нам в принципе не надо. Инструмент неудобно ходить в мастерской, не таскать его. К тому же отопливать улицу нет нужды. Надо здесь не профессиональная мастерская. Ну, тут вообще четыре стенная яма какая-то мастерская. Единственная здесь пока трон правление Так что... Будем выключать, будем работать в холоде. К тому же, пока работаешь, греешься. Зато инструмент будет дольше служить. Наука. По вашей многочисленной просьбе просили сказать про стойку для болгарки. Это стойка для болгарки с протяжкой. Ссылку на нее прикреплю, но это не реклама. Почему? Потому что я расскажу об этом в конце. Все, что Леха говорит в конце, это не реклама. Тут ничего не покупается, потому что до конца смотрят 10 человек. Наверняка тем, кому интересно. Так вот. Это стойка с протяжкой под болгарку 150-25. Смотрите по отзывам. У них бывает люфт плохой и бывает у них нет нормального выравнивания. То есть я долго выбирал, поэтому не стоит пятерку. А без протяжки не стоит по 2000. И смотрите, чтобы они были желательно серого, черного, либо оцинкованного света. Бывает такое, что у вас будут вот такие неприятные моменты, когда все будет грязное. Я говорил, предупреждал, что так будет. Будет вот Пачкаться красивый цвета будет постоянно, потому что вы работаете, вы не поставили на кухню как вазу. Вы этим работаете, поэтому будете эксплуатировать, будут царапины, будут ранения, будут сколы. Желательно брать максимально такого цвета, на котором ничего не видно. Либо брать пулик и закрашивать все в серебрянку. Кстати, хорошая идея. Ну и что касаемо сварочного аппарата, я оставлю ссылку на сам аппарат, и ниже будет ссылка, где я впервые распаковываю, достаю, пользуюсь, изучаю, рассказываю, и потом мне опытные сварочки подсказали, как поднастроить, как там приноровиться, и в принципе сейчас я владею им не хуже, чем электродуговой сваркой. В обоих случаях я не владею им ни хрена. Ну что, все работы мы закончили, зашлифовали, зашкурили, обезжирили, выпили, перекусили, все, краска ветривается, будем на этом прощать. Это что, пульт управления каской? Телепорт. С кресла на кресло. Конечно. Так, вот так должен выглядеть финальный концепт От Я это слово говорить не могу Все, Похлопали чё? Ну и что касаемо самогонного аппарата Ничего себе Да Не, нихуя ее пока нет, поэтому это пока мерник. Поэтому я платформу отдельно снял, что я с ней буду сейчас еще бегать и не раз. Ну кому там, блядь, надо, когда я снимаю? То есть будем решено, будем решено, да. Эй, Хе блядь. понятно. Вот так будет выглядеть концентрат, блять, то такие слова придумал. Какой сейчас год? Не, хуйня. Для эпичности нужен огурец. Элементарную подготовку под конструкционной. Надо выпить.